Всем добрый день! 13 июня Один из немаловажных факторов пчеловодстве это наличие плодной матки на протяжении всего годового цикла на протяжении всего активного сезона Это и развитие семьи это рабочее состояние и так далее. Закончился обгул в основном на пасеке маток. Вот, две матки уже работают. Есть пять рамок расплода разновозрастного. Вот тоже рядом стояк. Две матки, две матки, дальше три матки. Но есть еще одна группа. Последняя, где матки в фазе обгула какую хочу подчеркнуть одну особенность при обгуле маток в основных семьях пчеловоды как правило пытаются семью вывести как можно быстрее из безматочного состояния и как можно раньше обгулять маток ну и частенько мы нарываемся на неприятность по какой причине? создаем роевую ситуацию потому что в семье еще есть открытый расплод мы даем маточники на выходе и в присутствии открытого расплода даже при одном маточнике семья может в эту роевую пору отроиться вот что делаю я все без расплодной рамки если даже и попадается Печатный уже последний на выходе, концентрирую в нижнем корпусе. В нем есть летная пчела, но нет открытого расплода. И даю один маточник. В среднем корпусе тоже сосредотачиваю расплодные рамки, но можно и открытые, открытые рамки с расплодом. То есть личинка еще не запечатанная. Можно давать несколько маточников. Но корпус разворачиваю в противоположную сторону. Вот они еще возмущаются. Завтра летная вся уйдет вверх и вниз. И в этом корпусе несколько маточников, но безлетные пчелы. Не спровоцируют выход роя. И вот получается, верхний корпус у меня без открытого расплода, с одним маточником при летной пчеле, Средний корпус, много маточников, открытый расплод, но нет летной пчелы. И в нижнем корпусе то же самое. Нет открытого расплода, один маточник и, е... и при наличии летной пчелы. И вот получается, что в семье можно обгулять как можно раньше несколько маток, даже при наличии открытого расплода, что очень часто не получается. Мы, как правило, создаем роевую ситуацию при наличии вот этого этой массы открытого расплода и при наличии даже одного маточника. Повторюсь, в роевую пору. И выходит как еще. Вот второй вариант обгула маток. То же самое. Но в верхнем корпусе можно дать мат матку в клеточке вон она в клеточке эта семья работала на маточное молочко в верхнем корпусе был сосредоточен последний расплод в двух нижних корпусах в среднюю в противоположную сторону маточники по одному будут обгуливаться матки и вверху в клеточке тоже матка с этой серии можно держать ее там где-то неделю. Преимущество второго варианта с клеточкой вверху в том, что мы тоже можем ускорить обгул маток при наличии открытого расплода. То есть в верхнем корпусе сосредоточили последний весь открытый расплод, между каждым корпусом сетка находится и после полового созревания можно выпускать матку из клеточки и практически они обгуляются все в одно время в нижних двух корпусах матки в свободном перемещении а вверху основная цель нахождения матки в клеточке до того момента, пока не будет уже открытого расплода выпускаем все, они гулятся равноценно не вызывая э, роевого такого фактора вот при таком обгуле, при таком способе обгула, несколько маток в одной семье, никаких. 50%, слышу, 70% всего обгулялось. Должно 170 обгуливаться. Кстати, такое количество у меня и обгулялось. Основная масса по две матки, по три даже. Если лежак то же самое. Вертикальная глухая перегородка, в двух отделениях обгуливаются матки. Одна обгуляется наверняка. И вот все, кстати, лежаки, все на обгуле молодых маток. Последняя партия. Желательно, чтобы матки обгулялись до середины июня. Пока еще день идет на увеличение, чтобы уже семьи были укомплектованы плодными матками. А молодые матки еще могут в этот период, первая декада июня в основном, сам еще набрать силу до главного взятка. Всем успеха, тема работает, поэтому никаких одиночных обголов маток в основных семьях. Удачи!